Всем привет друзья сейчас я пришла в огород подаить козочку собрала ягодки начала поспевать смородина черная и кружевник собрала которая уже кружевник собрала который уже поспел но не весь там зеленых очень много собираюсь компот из него варить сейчас мяту нарву еще крыжовнику хочу. Крыжовник с апельсином сделать компот. Говорят, очень вкусный. Соседка сказала, которая живет над нами. Так. А вот. Сегодня думала, дождь будет. С вчерашнего дня дождь был. Очень хорошо промочила. Хотела за клубника ехать, но не получилось. Алиса обманула меня. Сказала, дождь с утра будет. Так что пришлось вот... Обломить себя чуток. Ничего страшного. Сейчас надо будет сахар мешок взять. И. И, и, и, и работать, как обычно. Работать. Так. Все растет, слава богу. И трава растет классно. И рассада. Вот хожу, проверяю. Бяша лежит. Вечно отдыхать хочет. Винтяй. Вот лики мои. Там белые рассвели. Здесь беленькая. Это которая в том году я купила в Сернури. Здесь вот прекрасный цвет. Крас красавочный. Помидорки, мамидорки. Привет. Перчики висят, красненькие, горькенькие. Будем делать нынче аджику. В том году посадила, они у меня как-то не прижились, так как на улице были. Ну вот, в принципе, ничего, все растет, цветет и пахнет, как говорится. Так, а теперь сейчас собираюсь я домой. Буду вести сегодняшний блок. Начну вести сегодняшний блок, вот так правильно надо сказать. Ничего, ну, так теплицу с этой стороны закрою, наверное. Пускай закрытая стоит. Еще в одном месте надо траву выдернуть, не сильно стоит разрослась ну вот пока от огурцо мы освободились телефон орет так сегодня я готовлю гречку приготовила гречку жарю хлебец а затем я буду варить компоты у меня все заставлено абсолютно все Купила арбуз. Дети поели, уже, видимо, не хотят. Третий уже арбуз едим нынче. ребятишки любят. Но я этот арбуз не люблю, так как потом везде сырость, вот этот мусор, который надо убирать. Пряники разорванные. Пакет. Банки заставлены. Ну, сейчас мы это все то есть я на это все сделаю со стола протрем и начну вначале покушаю а затем я начну варить все горинку усыпила а гречка на воде молоко не стала добавлять молоко так можно попить в холодильник поставила свеженького молочка с кашкой и хлебец хлебец там огурцы стоят вот ягоды мои это вчера засолила. Ну покажу на видео сейчас Андрей привез мешок сахара но этого мало будет надо будет потом еще мешок взять в э, ага, конечно не в феврале, а в августе. Так как яблок не очень много будет. И хочу наварить компота побольше, как раньше варила. По 10 с лишним банок. Компот у нас очень уходит. Очень любят. Каша хорошо отварилась. Вот маслиц. И вкусненько нажарю колбаску. И все покушать можно будет. Мне вот хлебец очень нравится. Вроде масла не так много наливаю, а в итоге она жарится, колбаса. И кажется, так много ее Сильно прожаренные не люблю. Ну вот, друзья, сделала компотов. Буквально у меня здесь так двенадцать банок всего вышло. Я парочку просто из черной смородины, хотела детям покормить, они не стали кушать. Ну и компот заварю. Бело-красный и крыжовник с мятой. Добавляю сейчас сахар побольше стакана. Чуть не намного, чтобы не притор насадки. Я не люблю разбавлять компот. Пить так. Какал меня, аж крышку уростил. Так не трогай, а у меня это не Ягодки компотик будет потом. компотик Да, компотик. компотик. Пахнет. Вкусно пахнет. Да. Угу. Вот. И после я добавлю после ага. киготка, который я поставила уже. В кастрюлю да. больших. Делаем чтобы подтаял сахар. Заливаем кипяток, но прежде чем залить, мы, как всегда, чуток э, дадим отстояться коротко, так как там накид да. сильно. Чего? Ничего. Все я уже комбортила. Стояла? Никто не... понял ну, кушать хочешь. Протереть надо на пол посмотреть. Накапали все. Кстати, у меня 7 литров на этот компот уходит. На 11 банок. Начало есть? Компотиков наших. Помню, один год сделала за раз 27 банок компота. Это я целый день стояла на кухне, не отходя от плиты. Но я обалдела. Сразу столько нельзя делать. Устаешь на плите целый день стоять, особенно летом, в жару. Это ужас. ужасно. Барсик, не хулигань. Барсик, сейчас уровеньшку залезешь, а? Ну все. Теперь ждем кипоток. Сразу-сразу в кастрюльку ополоснуть, чтобы сахар подтаял костюм, не выливать ее. И Этим же кружку же будем развивать компот наш.